черный лут давайте-ка я вам объясню значит значит целые сутки нам доступен некий черный ящик в котором есть бонусы для того чтобы узнать что вам выпадет вы можете посмотреть в разделе черного рынка в товарах секретного склада Машины, которые могут выпасть. В первую очередь, запомните, машины, которые же есть в вашем ангаре или которые доступны к восстановлению, вам не выпадут. Но это такая себе а, правильная рулетка для того, чтобы вы не получили уже существующий лот за деньги, которые вы потратите. Значит... Выбор, выбор, выбор, довольно, довольно богат. Вы видите, очень много здесь всякого, всякого рода машины. Даже есть Тайп да, 59 голдовый, есть ЕБР, Очень вкусненько. Но у меня эти все танки есть, поэтому они у меня уже, к сожалению, недоступны, или к счастью. Вот, а то, что осталось, выбор невелик. Но, в принципе, тут тоже есть, тем и довольно неплохие. Значит... Вы увидите ваш набор танков, которые могут выпасть, вам понравилось, вы покупаете, вы покупаете ключ и заходите в коллекционеры черного рынка. Значит, давайте-ка я объясню, как это работает. В первую очередь, в первую очередь у вас появится один танк. Один танк. Просто за то, что вы потратили 5000 голды. Вот. Если вам, не нравится, если вам не нравится, вы можете за кредиты купить 4 танка. 4 танка. Первый будет стоить 900 тысяч. Второй миллион стоит 50 тысяч. Третий танк будет стоить полтора миллиона и 1650 тысяч. Миллион шестьсот пятьдесят тысяч будет стоить четвертый танк. Все четыре танка будут падать в слоты И э, на выбор вы уже будете выбирать один из них. На раздумье у вас дается 24 часа. В принципе, не так-то сложный Давайте посмотрим. Знаете, товары секретного склада, покупаем ключик. Покупаем ключик. Сделка застоялась, ключи доступа. Ну и смотрим. Открываем секретный склад и выбираем свой ангар. Эх, давайте. Эй, -э -э -э -э. Замечательно, кстати, я его продала. Так, подогнать другое. Ну, собственно, ангар, который вам показывает нужную и ненужную технику. Угу. И вот если мне сейчас не выпадет там, который я хочу, я их зарежу. Так, у меня есть еще четыре поставки, у меня есть еще четыре. Если вам не понравилось, давайте подгоняем следующую, смотрим. Угу. Значит, свободных слотов для поставок ноль. Танк, который вам нравится, вы просто забираете. Вот, я буду забирать Су-76, и ради нее, собственно, это все идеало. Еее. Yeah. Yeah. И еще крутой подгон, куча дикали, очень диколей, это очень-очень круто. В общем, я думаю, вы все прекрасно поняли, как этим пользоваться. Ничего сложного. Зашли, выбрали танк и забрали его. Если у вас есть кредиты и если у вас есть голда, запомните, кредиты нужны только на рероллы. То есть на измену, на измену танка. Вот, Если вам выпал танк с первого раза, который вам нужен, вы потратили 5000 голды и вы м -м, сразу получили то, что вам надо, кредиты вам тратить не понадобится. Удачи! И пишите в комментариях, что у вас выпало и что вы хотели.